Только 24 февраля встречайте звезд московской опереты в спектакле Имре Кальмана «Фиалка Монмартра». ДК автомобилестроителей начало в 19.00. Справьте по телефону 29 70 89. Билеты уже в продаже.